Насколько вам важно, что о вас думают другие? Шанель говорила, мне все равно, что вы думаете обо мне, я о вас не думаю вовсе. Это высказывание помогает мне вязать и носить то, что нравится мне, потому что я понимаю, что остальному миру с его заботами слишком мало дела до того, что на мне надето.